Маркетинговый план. Партнерская программа. За личника. Первая линия. Вы получаете 100% от его ежедневной прибыли. Каждый раз, когда вы приводите нового личника, вы открываете прибыль с новой глубины. Например, если я привела 6 личников, значит я получаю прибыль с 6 уровней глубины. С первого это 100% от прибыли и по 10% с остальных 5 линий. Таким образом, вы можете открыть 10 линий, и с второй по 10 линию вы будете получать по 10% от прибыли. Если общий оборот вашей команды составляет более 150 тысяч долларов, и у вас есть 10 личников, вы получаете статус S1. И зарабатываете 6% от прибыли людей от 11 линии до бесконечности. Замечу, до бесконечности. Если у вас в двух линиях, есть три человека со статусом S1, вы становитесь S2 и получаете 9% от прибыли партнеров от 11 линии до бесконечности. Если у вас в двух линиях есть три человека со статусом S2, вы становитесь S3 и получаете 12% от прибыли партнеров от 11 линии до бесконечности. Если у вас в двух линиях есть три человека со статусом S3, вы становитесь SCF и получаете 15% от прибыли партнеров от 11 линии до бесконечности, а также 5% от прибыли компании. Отличная партнерская программа!